Теперь наша очередь у вас. Поучаствовать, поделиться, благословить вас, порадоваться с вами то, что Бог делает для каждого из нас. И смотришь, такая программа, настолько она насыщенная. И думаешь, где-то получается, где-то не получается, но до слез радостно. Вот сердце просто ликует, думаешь, никто не приходит, с пустыми руками в Дом Божий. Каждый хочет какую-то лепту положить и сказать, Господи, вот чем я могу, тем я послужу Тебе. И мы сегодня празднуем то, что Бог... Вот написано в 2022 год. То, что в этом году нам Бог дал. Это самая маленькая часть, я знаю, что у брата Ильи... Сердце большое, Он бы мог бы сюда все принести, но зачем? Мы знаем, что Бог сделал в нашей жизни в этом году. Я хочу сказать одну вещь для всех нас. Я готовился, знаете, думаю, брат Игорь, он говорит, будешь начинать? Я говорю, да как-то некрасиво, что я в гостях и буду начинать. Давайте вы. Ну хорошо, тогда, говорит, приведешь один пример. Приведешь народ к пожертвованию. Я говорю, О, а это я сделаю. Говорю, Мне это нравится. Я это сделаю. Потому что как никогда в этот день мы можем дать Господу от того, что Он дал нам. Аминь. Аминь. И смотрите, Писание говорит нам, три раза в году... Весь мужеский пол, ну, наверное, с женами, мы пришли же с детьми, с женами, ну, мы как мужчины, я принес весь свой дом, и еще маму взял, племянницу, брата, его семью, 17 человек мы залезли в этот автобус и приехали сюда до вас, я не один, со всей своим семейством. Смотрите, три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего. На место, которое избрал Он. Мы сегодня избрали это место. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своем, с, э, э, своем смотря по благословению Господа Бога твоего, который Он дал тебе». Мы можем сегодня благословить имя Господа и сказать, «Господь, я хочу Тебе дать то, что Ты давал мне на протяжении всего этого года». Я хочу так поощрить всех вас. Вы знаете, я когда женился, мне было только 18 лет, меня не так сильно я и зарабатывал, молодой был, молодая жена. Как-то, знаете, когда начинаешь, это все с самого нуля. Не так все ты можешь и жертвовать для Господа. Я скуда, я скажу, я очень скудо жертвовал. Доставал кошелек, чтобы никто не видел. Ложил туда, чтобы никто не знал. Но совесть грызет внутри меня. Думаешь, ну Бог же дает эти 820 долларов еженедельно. А я для него выделяю там какая-то мелочь, и то так открываю и туда раз, положил, чтоб никто. И вы знаете, как-то стыдно стало. И мне эти 820 долларов никогда не хватало. Заплачешь туда, заправишь это, купишь еду, не хватает. И мы с женой решили так. Давай мы будем отделять Божие Богу, наша, наша. И мы решили, 30 долларов каждую неделю мы будем отдавать. Это было где-то 2003 год. И мы стали так делать пред Богом. Мы так решили. Если я пропустил, на следующей неделе я ложил 60 долларов. Потому что тот, ту неделю я пропустил. Я стал, жена стала обращать внимание, говорит, Сажок, посмотри, говорит. Наша такса, return tax, пришла. Говорит, мы в этом году 22 тысячи 22, 22 заработали. А в прошлом году, то есть, есть про в прошлом 22, в этом году, говорит, уже 34. Мы потом добавили это вместо 30, уже больше стали платить. Мы смотрим уже 54, потом 84, а потом я не скажу Сколько? Бог стал благословлять. По сегодняшний день Бог стал благословлять. Но я стал давать больше, чем ты жертвуешь больше. Знай Бог, знай твое сердце. И Он даст тебе намного больше. Приведу один пример. Этот человек ходил в свой день определенный, ходил на поклонение Господу. И ходил этот человек из города своего в поклонение в день, извиняюсь. И ходил этот человек из города своего в положенный день поклониться и принести жертву Господу Саввову в селам. Там были Или и два сына его Офни и Финиас, священниками к Господу. И он приводил две жены. Я хочу сказать о одной жене Анны, которая была бесплодна, которая одна огорчала ее, та сильно горько плакала, и это было каждый год. Обратите внимание, это женщина, которая встала в пролом, чтобы Бог благословил ее мужеским полом дитя. Ведь смотрите, «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала». И дала обед, говоря Господу Савауфу, если ты презришь на раскорб рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни, и бритва не коснется головы его». Вы знаете, она так и сделала. Бог обратил на нее внимание, и она родила. Брат Илья, не отвлекайтесь. Кого родила? Самуила. Самуила, пророка. Это был последний пророк, который помазал в, цари, в царя. Помазал царя. Это был благословенный муж. Это был Дитя Божий. Теперь кто из нас может принести того, что ты вымаливала годами? Что ты просила годами? Пришла в храм и говоришь, я та. Скорбящая женщина, которая вымаливала этого дитя. Я его отдаю во все дни жизни Господу. Я посвящаю его. Кто из нас так сможет сделать? Пастор Эдвард, у тебя есть девять, одного можешь отдать? Трудно, да? Я, наверное, тоже бы так не сделал. Но смотрите, эта женщина отдала, потому что она обед дала Господу. Что Бог сделал? Не дал больше ли ей детей? Дал. Она еще зачала родила, и еще зачала, и еще зачала, и дал Бог ей детей. Итак, дорогие братья и сестры, если мы являемся в церковь Божию, когда у нас записано «жатва», мы должны давать Господу щедро. Я не говорю, вы трюсывайте свои кошельки, отдайте Господу, как, знаете, в какой-то фонд, который 10 положил, 20 получил. но. No. Отдай Господу то, что принадлежит Господу. Пусть Бог благословит вас обильным своим благословением, ибо есть за что благодарить Бога нашего. Мы не исчезли, милость Божия обновилась, мы не худенькие от того, что мы не доедаем. Мы имеем достаток, наши дети одеты. Мы ездим, мы заправляем машины, мы имеем все, и мы можем сказать слава Богу. Да, мы можем сказать, слава Богу, что Бог заботится о нас. Почему заботится? Потому что Он сказал, вы ищите правды и царства моего, а я, говорит, все буду говорит, давать для вас. Из-за этого мы такие богатые. Мы не нищие. Нас доллар не делает христианами. Нас делает Бог духовными, богатыми людьми. Будьте благословенны. Я прошу группа.